Смешно. И тут мы подходим к следующему лайфхаку, который а хочется ты. озвучить, да? Да. Играйте. Вот нам очень нравится играть в такие вещи, да? Которые, и не только в такие вещи, нам очень нравится играть между собой. И мы заметили, что когда мы очень серьезно начинаем относиться, знаете, как тут машинку наморщили, «О, боже мой, это последний проект!» Они говорят, «Бог, он не получится! Это же конец жизни!» и все остальное вот Ничего не идет, все стопорится, никто не договаривается. Там, тут какая-то преграда, тут какая-то. Как только мы говорим, так, слушай, ну мы ж для радости, мы же для веселья, мы ж для игры. Так у нас и все пошло. И это во всех проектах так. И это мы несколько раз замечали, и вот у нас постоянно так. И как только мы, и как только мы чувствуем между собой напряжение, потому что первый раз было. И мы думаем, ну, мы же для радости учебного принадлежения. И у нас тоже... Шист, и мы как-то видим друг у друга э -э, тезисы. И находим что-то еще более хорошее. Ну то есть это вот прям очень У меня еще тезис «Играйте» он э -э, связан как бы внутри самой собой. Ставить себе вызовы. Э -э, придумывать какую-то игру вот по ходу просто, ну для себя. Потому что игра — это самый там древнейший способ обучения. И учиться просто в школе или в институте очень скучно, потому что там игры нет. Хотя, в принципе, оценки – это тоже игра. Так-то они же ничего не знают, это же просто оценки. Они – игра. Так играет. Я ставлю себе какие-нибудь, не знаю, веселые задания, например, писать, почему я сегодня молодец 10 раз. Ну, если я чувствую, что мне надо. Мы, у нас есть веселая просто вообще наша любимая игра, да, это называется «Мечтули». Они неправильно по-русски звучат, но внутри отзываются, главное же, чтобы внутри отзывался. А с чем связано это? Это уже есть история, предыстория, когда вот у нас бизнесы, бизнесы достаточно удачные, то есть в начале был вызов, тоже игра, да, мы победили в этой игре, мы понаслаждались своей победой, наконец-то стало скучно дальше, да.